Да. Параллельно. Оп. Согнул локти. Согнул назад. Покачал. Покачал. Вперед-назад. Во. <coughs> Не разгибаясь, да. Кисти. Кисти. Пошло движение вперед. Пошел шаговое движение. Шире Ширишь. Шаг. Прям шагай бей. Во. Во -внутрь локти. Вернулся. Назад пошел. Во внутрь локти прям. Скручивая локти. Во. -внутрь. во! И кулаки на себя. Во! Вот он сброс. Оп, подворачивай на себя гриф. Вот в конце. Еще раз вперед. Подворачивай на себя гриф. Во! Умница. Заодно и бицуха прокачивается, да? А? Положил. До Пробил. Бей. Сильнее. Где кулак подворачиваешь на себя. Чтобы увидеть. Во! вот ты увидел вот идеальное положение видишь вот это положение твое э, предплечье направление удара можно еще больше вовнутрь это уже перкотное действие но здесь вот а вот это это вон туда вот тебе сейчас твои гриф дал возможность бях, выброс сброс плеча делать ударь. Если ты контролируешь удар, и мне не больно. Но это сброс. Uh -huh. Удобно? Да. Yeah. Полодец. Спасибо, То есть что? Вовнутрь. Вот тут кисти. Ах, прям. Себя вижу. как бы. с тебя подворачиваешь, видишь, положение. Не здесь-то это же то же самое. Вот ты, Вот туда. Ты туда вперед скручиваешь. Ты же не стал ни опускать гриф, ничего не стал делать, ни замах не стал делать. Вот вовнутрь. То же самое, вовнутрь. Вот оно движение. Да, да, да, да. Да? Как вариант. Молодец, убирай, пожалуйста. Всё.